Приветствую всех, любителей видеоигр. Кстати, что-то сразу не туда пошел. Культов of ламп. Хотел же, чтобы три дня прошло. И посмотреть, что же нам благо... Эта пещера благословит нас она или нет. Мы же 350 золота в нее закидывали. Блин. Давайте посмотрим. Бог золота принимает ваше подношение. 388 на ней. А, ну то есть мы ему дали 350, а он нам 380. А, то есть может не принять, а может принять А, прикольно, то есть как больше, так и меньше Неплохо Так, вот это мы тоже покупаем Осталось немножко карточек собрать Отлично, осталось всего 5 карт Ну, в принципе, я знаю, где остальные еще можно купить Денег у нас там 2000, но это, кстати, не так-то и много Два косаря Давайте сюда зайдем, в грибник Посмотрим, мы здесь карточки покупали Упфф Целых три карты здесь Купить Что? Вы передвигаетесь? А, а, быстрее, хорошо Так, идем дальше Вы наносите больше урона в ночное время Наконец-то появилась карточка Отлично Так, что у нас тут Вы наносите урон врагам, с которым сталкиваетесь При кувырке Бля, прикольно Го горящая тропа Две карты осталось Две Я грибочки могу сейчас пиздить? Нет? Жаль Там я могу веру собрать, но меня это не очень интересует Так, где мы еще могли купить карты? Вот здесь По-моему, можно было купить карты А, здесь уже ничего не купить Хорошо И вот здесь А, еще же в карты можно было выиграть эти здесь тоже все купил <свист> <свист> так ну я отцал сюда <свист> а в одиноких хижине в одинокой хижине чисто заработать бабки но я с ними совсем всеми играл остались еще до да, противники ведь получается но ведь еще не нашли несколько противников ну все возвращаемся домой значит Так, теперь идем в бой. Забыл, знаете, что забыл? А, ничего. Сколько? Сколько? Почем? 50? Ну ладно, обойдет. Блин, хочу одного в демона превратить, если честно. Надо будет потом кого-нибудь чисто купить или еще что-нибудь, чтобы в демона превратить. О, наконец-то, более-менее... Блядь, спиритический молот. Молот я не очень люблю. Мне больше нравится топоры, потому что молот это очень долго. Смотрите, блядь. Молота меня будут до завтра убивать противников, Особенно таких быстрых, как они, блядь. Ух ты, блядь. Ну ладно, не настолько до завтра, как освещать муки шащу пауками. Ладно. У нас там паучки бегают, но не. На них пофиг. Так, какую мы получили карту? Вы не получаете урон от Яна. Ух ты, бля. Вот это классно. Нас, одной штучки. На да, еще могу. Тут еще появится минус двое. минус еще один Блядь. да так можно и прогореть о шруми чего шруми. таращишься шруми. вы к... коронованные, все одинаков живете только за счет своих обожателей кресау был не такой он оставался верен себе до самого конца. Тебе никогда до него не дорасти. Уйди с дороги, я тороплюсь на игру в кости. Приходи, если хочешь рискнуть по-настоящему. О, только про них заговорила. Вот, здравствуйте. Так, я у тебя еду, кстати, заберу. Все просто. Ты даешь, я беру. А, давайте сделаем подношение. Может, что даст хорошее? Кстати, после обновления, видите, как монетки летать начали? Дает вам изобилие пищи. А я могу еще разок? Давай еще разок. Просто тут у нее монеты валяются, она нам ничего не даст, если я их поломаю. Вот, отлично. 36 монет. Ну и хватит. Видите, она прям злится, да, когда я ее граблю. А чтобы это самое, получить хоть что-то, надо сначала дать, а потом отнять. хе Блин, тут трубки лежат, да? Ну ладно, мне на эти кости пока что плевать. Блин, после того, как игру... Переработали? А, я же от яда больше не это самое. Блять, появился черт. Как ты думаешь, что ждет тебя после выполнения задания? Что с тобой станет? Ягнята жертвенные животные. Их выращивают на убой. Возможно, я не смогу остановить тебя... Ну, хотя бы подготовлю к предстоящим страданиям. Он был пятым. Пятым епископом. Нашим братом по имени Норильдор. Бля, это сильнее меня. Мне очень жаль. Бля, мне придется двоих убить, да? Вообще, на самом деле, мне жалко убивать вот так вот своих последователей в целом. Но, что поделаешь, ладно. Да, двое умирают. И почему они остаются у меня в поселении? Он их сюда призывает, а я их убиваю. Тихо. Блять. Урона много. Толку не очень. Просто очень долго это, типа, в целом. Вон, еще появились, блядь, мелких засранцев. Миллион. Отлично, мне вниз. Да, все как там нас урон всему на поле боя при получать. Отлично. А давайте еще купим, да? О, мы нормально заработали. Давайте еще купим. Так, трупы врагов. Взрывается на себя урон. Или... О, два сердечка. Два сердечка мне нравится, блядь. Так, нам надо быстро добраться до босса, естественно. Ебать, тут карта огромная. Я не знаю, кстати, вот это что такое? Давайте зайдем. Да? Так, тут магазин персонажа купить, тут неизвестно что. Тут жизни, жизни нам нужно. О, тут деньги. Бабки, бабки, бабки. А, здесь карта Таро. Неплохо. Вы черный ухор при получении урона. Не, урон я Могу купить? Не могу. Возьму мясо, можно? Спасибо большое. Это было быстро. А, вот здесь нас ждут противники сложные, блядь. Вот этого я, кстати, сейчас немножко Чуть-чуть, может быть, опасался Ну, не то, чтобы прям конкретно Так, ладно, тут возвращаются вновь Блять Мерт. Так, минус один Минус второй, отлично Главное вовремя и все правильно делать Постараться пока так, ну в них-то, в принципе, ничего такого не выпадает. Ну, ладно. Отлично. Так, вправо, влево, вниз. Пойдем влево. Смотрите, тут мечи какие-то. А, оружие можно купить, блядь, наконец-то. Вот так Отлично. Эти мне больше нравятся. Я часто разговариваю с вами оружием, но спорит с ним лишь... Ага, с ним не решать, лишь глупцы Ссорятся с наточенными клинками Наконец-то у нас Более-менее нормальная рука. Она просто как бы Мне нравится тем, что да, она там с первого раза не убивает Но я хотя бы могу Точно, спокойно, уверенно Нанести урон И свалить А тут пока замахнешься Пока то, пока все. Да, много урона Но, но не то да, да мне еще нравится, блядь. Отлично. Прикиньте, до, до получения нового оружия я не получал урон, а тут получил. Блять, вот это. Так, вот этот гигант меня напрягает, естественно. Но не так долго меня напрягал. А что там наверху? Карта Таро, что ли? Нет, не похоже. Ага, тут еще и ловушка, блядь Получаем. Ну, чисто награду получить А, паутина Паутина, блядь, мне нужна Всего 35 у меня ее Идем, учитывая то, что я просто быстро локации прохожу И как-то не застреваю в них Потому что мне паутина нужна там для улучшения Ну, там сбора дерева, камня он станет явлый украшение, помогающее последователю обходиться без сна. Неплохой украшенчик. Но он состарится, наверное, из-за этого быстрее. Еда мне не нужна, у меня там много еды. Деньги пригодятся. Чего, 14 монет и все? блять ну это шутка какая-то, реально. Я шел за бабками. А тут... Ну ладно, паукам мне нужны бабки. давайте согласимся на это а вот этим пацанам нужны бабки Опа, Потом еще раз Оп. Против синих пауков просто сражаться в целом Увернулся, атаковал, увернулся, атаковал а вот этот он шипы включил, пробежал немножко, еще пару так сделал. И ладно. Тихо, тихо, тихо. Рядом со мной за так не делай. Блять, взял сзади у меня. Oh. <coughs> Отлично, это наш. Теперь парень. Oh. Вот его можно будет в демона превратить, он чуть-чуть. Так, паутина. Ну тут трупики, трупики, трупики. Ничего интересного, в принципе. И вот босс. Интересно, паук сложный будет? Бля. Я уже просто предвкушаю вот этого паука огромного. Понятно. Ух ты, блядь, как он быстро взмахнул, блядь. Как хорошо, что я сейчас это сделал. Это было неожиданным поворотом для меня о том, что он их сейчас вернет обратно. Кусочки. Кусочки золота. Блядь. Так, сначала от одного избавимся. А там от другого только. Какой он огромный. Так, ждем, ждем. Ага. Я не понимаю, его там что-то ранят Или во время того, как он Шипы выпускает, он сам себя ранен, блядь. Что-то такое ощущение, что да Карта Таро О, я быстрее Отлично, я только недавно ее приобрел как раз Полезная штука, пригодится У меня пять карт с собой уже, прикиньте Блядь, да Ты не умеешь это самое уворачиваться, что ли? Я вроде начал быстрее двигаться, а то... <смех> О! Фу, власть короны. Вы наносите мощнейший уран, который может поработить врагов. Отлично, мне нравится. Да, ну... Просто бросил карту, типа последняя, шестая. Вы выпускаете снаряд при взмахе оружия раз в 10 секунд. А куда ты убежал там? Просто кинул нас, прикиньте. Так, давайте попробуем, ладно. Аба. Ты порабощен? По-моему, порабощен. Ты не хочешь этих врагов там поатаковать? Ладно. По-моему, просто текстуре застрял. Путинку дадут? Нет, только кости Нам вверх. О, еще картару. Скажи мне, Агнец, ты веришь в предназначение? Вы проливаете при кувырке, вы бросаете взрывчатку при кувырке. О, вот это мне нравится, вкусов взрывчатка. Деньги я уже не жалею, потому что они мне практически не нужны. И лучше я куплю карту, чтобы быть уверенным, что я 100% убью противника. Так, днем, а что у нас сейчас? День. А до конца дня чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. А, вот и босс. Ух, ау, блядь, неожиданный поворот. Так, тихо. Отлично. Бля, как, как много всего. Тихо. Сейчас будет, да? Нет, это... А, ну мне яд не наносит урона. Так, тихо. Блин, он такой как бы... Если бы не яд, то мне было бы сложнее его победить. Но он неплохой противник. Я еще и днем урона больше наношу. Что в принципе классно. Полезная способность. Либо день, либо ночь, одно из двух. Так, теперь паутина нам нужна. Потому что следующий бой у нас последний, мы идем уже к нему, уже в гости. Так, дерево, мне нужно дерево. Отлично. Блять, еще прикорки оставил. Я там грибы должен был принести 10 штук, но что-то как-то мне не до них. Немножко. Хочется уже чуть-чуть поспешить. Так, мы сейчас в комнату ожерелье дадим. Будет всю ночь пахать. Его, кстати, на еде оставим. Отличная, гениальная мысль. Спасибо за дерево. Так, молодцы, молодцы, ребятки. Так, кому бы дать? Вот это мы заберем. Да, подожди, да, они сами соберут. Так. О. Как с тобой поговорить, можно? Так. Поговорить. Дать подарок. У меня еще, кстати, о смерти долгожи... долга... долгой жизни есть. Так, отлично. Ему теперь не надо спать. по быстренько вот так. -пуп -пуп -пуп -пуп. Надо покормить, пацанет. Откровение доступно. Блять, там ребята позаболевали, но ну, это ладно. Так, и что у нас еще не открыто? А, вижу, компостная яма не открыта. И справы в компосты. Ух ты! Простые украшения я не стал открывать огонь. Да ладно, еще столько всего. Блин, мог бы за меня кто-то это получает. Это а так стоять просто. Время тратить. Можно было бы нажать кнопку, они а сами замку. Вот как с домами. это реально было бы удобно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пучок, иди сюда. Так, приготовить им нормальные пищи надо, да? Вот это вот рыбка. Последний тошнит. но это ладно, не страшно. Испражняется. Тоже не страшно. Еду переработали, я заметил. Ее уже не так много хватает, насколько было до этого. Или, может быть, у меня просто слишком огромное поселение, что мне надо всех прокормить, блять. И мне не хватает на всех. Вот это, кстати, полезная штука. Пусть будет. Давайте, ладно, им там еще из ягод сделаем немножко. Сейчас пацанята покушают. Так. А -а -а а кто у меня там заболел? Три человека заболело. Это, конечно, печально. Но я хочу себе демона, который бы стрелял. Блин, я же его, наверное, лишусь. В конечном итоге. Хочу присоединиться к тому, что чтит культ... Блин, нихрена. Крепкое телосложение. Последствия выздоравливают быстрее. Мне бесит, вот эта фишка дня, как будто я его днем обратно к нам зову. Будешь молиться. Еще будет кто? Блять, еще один. О, как тебя, Хаурос? Вот, я нашел. Будешь молиться. Хаурос, да, значит. Так, где у меня там вот это вот? Собирает усердие. Жалко. Тоже собирает усердие. Улетает и возвращается с красными сердцами. Давай попробуем. Приютить. Так. Так, хорошо. Так, это мы скушаем. Отлично. А, все, да? Так, демон есть, допустим. Так, новый день. А мы тут уже все сделали, да, в принципе? Ну, ребята сейчас покушают. ведь проведу, чисто для галочки. Отлично. А, вера моя чиста. Ну, они уберут за собой. Да, все, все гладенько, все все четенько. Так, сколько стоишь? 50, нет, за 50 хочу. Вот за 25 бы купил. Ну, сейчас и посмотрим, как он работает. А вот и он. 5 станет. Станет ничем. Совсем ничем. Пора исполнить долг перед братьями и сестрой. Мой храм ждет. А, он, кстати, смотрите, вон там черное что-то есть. Надо будет туда, наверное, зайти, да? Так, что ты мне предлагаешь? Вампирический меч. Который передает владельцу жизненную силу врага Отлично, эмпирический меч мне нравится Блядь, только урон, конечно, вообще в никакую Ну, падайте, пацаны Да, урона очень мало Одного я избавился. Так, так, так. так. Мало того, что этот свою кислоту тут разливает. Отравляющую. Так, еще это самое. Чупы открывает. Ну что, денег мало так дают за них, вообще капец. Тихо, блядь. Сколько паутины? Эх, ты целиться не умеешь А, у меня же, кстати Кстати, знаете, у меня, в принципе, самое стандартное оружие У меня ядра вот эти вот самые Как они там называются, блядь Сколько их повылазило -то. Вон, видите, вот эти вот самые обычные ядра И это самое И меч обычный О, мне сердечко дотащит да, Спасибо, спасибо, это было так сейчас ну ну хотя бы я, по крайней мере знаю интересно он пропадет потом то есть если он помрет то это будет конечно фиаск. так ну, если будет бой с боссом это обязательно покупать? О, -о, О, вот это вот мне нравится а вот это классная тема но мне все-таки даже за из земли больше нравится Лучший шанс получить нормально какой перерыв блять, ты чё перерыв блять купить карточку хотел Блин, надо было, чтобы он бомбу кидал, короче. Ну ладно. А вот как сейчас, но уже познавательный. Блять. Давайте, вылазим. Он мне принес сердечко, но толку. Точнее, или я убил кого-то, получил сердечко. И, оп. Их просто очень много, блин. О, давайте, давайте, в одной зоне, в одной зоне. Вас так убивать проще. Так, это мое. Это они просто не стали их убирать. Они настолько разложились, что превратились в удобрение. Неплохо. 15 монет. Так, я вот хочу вот сюда зайти попробовать. Блин, мне что-то не очень-то нравится, что здесь мне предлагается. Ну ладно. Давайте, дойдем. Я просто даже не помню, что здесь, в принципе. А, понятно. Ну, собираем. Редька. Свекла. Ну, я, кстати, а, по-моему, у меня семян свеклы не было. Отлично. Это хорошо, что я сюда зашел. Я помню, там тыквы что-то есть. Что там, тыквы, баклажаны какие-то. Ну, полетел, полетел мне за хпшечкой. Можно было бы ее в синие сердца переоборудовать, блядь, цены бы не было. И что, ты вернешься сегодня? Заметьте, я что-то сейчас воздух рубил, и у меня упало. Во, опять. <звёк> <звёк> да ладно, я их собрала, теперь еще смог срубить. Да ну. Вот это читерство. <звёк> Получил больше, чем рассчитывалось, получается. Так, надеюсь, мне дадут оружие <звёк> новое. Было бы, по крайней мере, неплохо. Блять, ладно. Да, я на тебя разобью. Блять, блять. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Минус, проблем Так, куда мне? Влево, вниз, вниз пойдем. Нам надо всю карту осмотреть. Ух ты, блять, за что? Сука, хепаная ловушка. Ух ты. А ты, смотрю, не церемонишься. Так, теперь пойдем там вправо. Чего? Почему она появилась? Так. Ага, хорошо. А, я понял. Вот так делаем. И на одну проблему меньше. Стреляй в свои пауки. Отлично. Паутины. Почему я сказал паутины, если это стрела? Я гений? Нет. Я явно не гений. О, нам сюда. Перерыв закончился? Отлично. Нам нужно реально как можно больше карточек получить. Так, вы получаете снаряд при взмахе оружием. Вы передвигаете. Не, пока снаряд поинтереснее. Можно в случае чего. М -м вот так. Потому что до ночи, бля, до ночи был совсем чуть-чуть. Я понял, я дурак, ну ладно. Вот для чего хороший снаряд. Хотя бы от одного маленького небольшого противника до да избавиться. Ух ты, ух ты, неожиданно. Так, отлично. Еще один. Вот он. Фух, хорошо идем. О! Сейчас этот появится, блин. Мешать нет. Твоя судьба не завидна. Возможно, ты убьешь меня, но даже смерть будет лучше того, что ждет тебя впереди. Пора поставить точку в этой скорбной истории. Он ждет на острее на точного клинка. Терпеливый и беспощадный. Он ждет в центре бушующей бури. В конце долгого дня. Что, моих пацанов, да? Троих! А, это не мои пацаны. Фу, я ж прям поспокойнее стало на самом деле, если честно. Мне прям... Бля. Хорошо, что мне вот эта вот штука выстреливает. Как минимум, я считаю ее полезной, потому что выстрелил и сразу много урона на них. Прям реально много. Вот так вот взял. И сколько он блядь? Больше пол ХП снял я. Мы ну, пошли дальше. О, выбор, да? Клинок. У нас ближайший смертельный взмах. Вы выпускаете взрывной снаряд. Не, мощнейший. Клинок, отлично. Так, что у нас тут? Корона показана. О! Цветочки. Очень нужно Что там, стазик достигает преклонного возраста Хорошо, Помолиться Ваши вещи останутся с вами даже после смерти А, о, полезную штуку блин. Так, чтобы А, жизнь на карточку можно будет поменять А давайте, а почему нет Одно сердечко на одну карточку Потерянные красные сердца Меняется на карты Таро Вы наносите дополнительный урон ядом о, можно было просто сломать типа... Ой, а ч мне раньше-то не сказали Тихо, блядь. Блядь, только хотел уклониться Так Ой, тут дохрена, я смотрю Наверху А, не, все, не дохрена Так, ну в случае чего он мне принесет это самое Сначала вот так Тихо, блядь. Они жирные Отлично Вот этот выстрел выручает бы Быстрее, по крайней мере, я их так убиваю Так, там слева непонятно что И внизу тоже непонятно что Блин, не в того попал, в кого хотел, представляете? Хотел в этого бегающего попасть Отлично, попал Бля, все отравлено просто Понятно, опять не в того, куда хотел так, теперь потихонечку к нему движемся. Блядь. Отлично. Даже потихонечку не пришлось. Ой-ой-ой-ой, идем сюда. Убираем лучника. Какая-то локация необычная. Я что, отравлять начал с ударами? Блин, а куда мне идти? Че такая локация какая-то неправильная. А, оружие. Во, оружие. Молот мне не нравится. Сила корона выпускать мощный снаряд. Вы становится на 2 секунды, отражать снаряда, нанося урон. Где есть паства? У меня оружие. Каждая находит утешение, в чем может. Вот это мне реально нравится. Во-первых, я буду неотразима. Да. Офигенно, но уязвимость еще вот такая прекрасная, которая может мне помочь в будущем. По-моему, оружие стало быстрее, нет? Блин, а куда мне идти? Смотрите, тут столько просто мест по локации в целом. Просто она как бы прям разделяется-разделяется. Мне прям... Страшно куда-то не туда повернуть. Да, блядь, я же жму уклонение. Ух -тук -тук. Маленький клинок или какой-то санный взрыв? Не, понятно. Я зря сюда шел. А, ну, хотя бы вот. Ну, чисто за награды, да. Не зря. О, сердечко. Я могу просто поднять? А, нет, жаль. а вы можете нанести критический удар с вероятностью в 10%. Отлично, идем к папке. Так, значит, если ее разрушить, я сразу всю веру получу. Отлично. Я раньше ее собирал, пять что-то. Ай, бля, вот я дура. Теоретический удар тема. Блин, чем быстрее их убивать, тем меньше пауков вылазит, значит. Хо-хо-хо-хо. Еще и после себя жизни оставил. Блин, промахнулся. Так, у нас тут хп-шка в случае чего есть. Так, справа че? Блин, а тут же теперь непонятно, куда мне че. Пойдем наверх. Ага, я понял, блин. Блять, хотел увернуться, увернулся, блядь, блядь, блядь, просто напиздили мне, но локации все страннее и страннее, конечно, так, тихо, По линии я должен был в него попасть, а я ну крит урон. Наконец-то начал меня выручать. Так, не тратим удары теперь. Что прийти и противнику как нахлобучить Ну вот так вот одной тычку. Нет, ничего мне не нравится. Удар по кругу куда лучше. Он вот хотя бы отбрасывает противников в случае, чем. О, вот это сейчас было тема. Блять. Опять они понял Ух, что-то тяжко. Так, а тут можно еду, да, у них забрать. Сколько у меня мяса? 46 мяса. Да ну, реально. Я думаю, у меня уже там все кончается на свете. Блин, я свой удар потратил. Ну ладно. Да, но не давать другим вылазить еще сверху противников. Что-то сейчас все потемнело. Так, и я испугался, то что сейчас кто-то... Ну, сейчас он вылезет и призовет сверху ублюдков. Удача. Удача. Так, Дверца открыта. Ух, ну погнали, бля. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько там было сказано? 10 секунд, да? Блин. Это, конечно, это самое. А, можно карты Тарома и посмотреть. Выпускайте снаряд раз. А, раз в 5 секунд. Плюс дополнительный урон ядом. Нанести крит урон. Осколки скрижали, у меня их нет. А что-то, кстати, что такое? Осколки священного талисмана, их тоже нет. Неоткрытая способность. Насыщайте сердца ретиков в храме, чтобы открыть... Спо... А, нифига. Я забыл, что она дает. Так, голод, внутренняя тьма. А, я вспомнил. Это доп. жизни, воскрешение за счет игрока. За счет э, моего этого поселенца. Точно, я же могу отсюда поселение отслеживать. Раньше, по-моему, нельзя было. Потому что сейчас мне показывают хотя бы сытость. У них половинка. Блять, я еблак. Ну ладно, пока он там пиздеть будет. Сеющий смуту, насылающий мор. Сулящая голод, имеющий силы. Пять станет четырьмя. Станет тремя, станет двумя. Станет одним и станет ничем. Он мне за сердечком побежал, смотрите. Это хорошо. Ем. Yep. Yep. вот это сейчас будет Опасный противник, блядь. Будто мне прям твои бомбы. Что-то сделают. А где мои стрел? А во. О, мне сердечко понес. Бросай, бросай. Как ты, блядь? Тихо. Я ему урон не наношу А теперь наношу Тихо Тихо Тихо Тихо Он получил? А, я сердечко получил, представляете? А, победа Не думаю о зле Это четвертый был Последнее сердце получили Прекрасно. И минус еще одна цепь. Доказательство того, что Шамура уже не восстанет. Последнее украшение. Я имею в виду последнее в плане из четырех еретиков. Черепа свалены и в куче шелковая колыбель. На из делается. Нет. 5 из 8 всего. Так, особенность вера. Э, про, прошел еще один день, никто не попал в тюрьму. Особенность... А, за веру-то мне там дают, да. Еретики побеждены. Так, давайте посмотрим, что нас ждет. Ну, нам дали награду хорошую, хорошо. Получается я тебя освободил? Шамур был слаб и глуп, ему было не суждено постигнуть глубину моих замыслов. Настал час моего освобождения, я окажу тебе великую честь и приму из твоих рук алую корону. За это время мне удалось бы достичь большего, хотя и тебя есть за что похвалить. Больш... Большая честь выпала шести твоим последователям, чья жертва обеспечила твое процветание. Наше процветание. Твоя кровожадность заслуживает восхищения, но алая корон должна вернуться к хозяину. Никто. Никто не вправе носить ее, кроме меня. Ты пожертвуешь собой и вернешь мне то, что было моим по праву. Спустя тысячелетия, тысячелетия я вновь одарю этот мир благодатью. А, нихуя, ты умный, воскресил меня и такой типа иди катай ка свою жизнь. Увы, мы не можем провести этот ритуал здесь. Тебя ждут последние врата. Поспеши же, ибо время пришло. Он такой думает, что я принесу себя в жертву, блядь. Вы реально думаете, что? О, Агнец, тебя принесли в жертву ради спасения от полененного бога. Во имя кого принесешь в жертву, ты? меня вон своя паста уже, у меня все хорошо Мне что, заняться нечего, что ли? Последние врата, значит, остались, да? А мой демон, судя по всему, пропал Вера, смотрите, как понизилась Ух ты Упал аж наполовину, бля А, ну у меня личная просьба сгорела Так, это мы тоже открываем сразу Компостная яма Сейчас мы, короче, тогда пир устраиваем Так, вот это мы берем, вот это мы берем Хорошо Так, ой, монетки Так, сначала проповедь Да, три минутки осталось, что значит в следующей серии все А, сейчас в кости идем играть, а в следующей серии уже продолжение Так, отлично Плюс оживление Последний врата говорит. Он. Так, вы открыли способность короны. Погибну, вы можете пожертвовать всем последним, чтобы возродиться и продолжить поход. Потом ритуальчики поехали пируем, да? Да, пируем. По-моему, ритуал, остался. А хотя я просто перестал им пользоваться. Отлично, моя вера еще поднялась Отлично Теперь Вознесение А, не, не, не, а что это я? Вознесение Как тебя зовут, Лис? Красный А, желтый Стразик Идем сюда Ищем Стразика Или нельзя его будет выбрать Блять, смотрите, пошел их нельзя выбирать Ух, вы умные пидорасы Ну, а как по-другому еще скажешь? Так, ладно Так, ритуал Вознесение Мне там пацаны по 90 лет, здравствуйте А, стоп Стразик по ночам не спит Блять, как он быстро состарился Эх, Прощай, Стразик Забрать бы твой медальон. Но <смех> <смех> зато у всех Вера как поделать. Так, жертва теперь. Есть еще кто-нибудь старый. А, да вера да деньги, понятно. Пока не хочу. Пойдем в кости сыграть. как раз самое то так еще шесть цветочков 4 таких три таких и остальное грибочки отлично так в кости раз уж у нас есть возможность сыграть по кругу выиграю ли я только ну здравствуй Набираешься храбрости Сразиться с лучшим из лучших Ой, Погнали Шруми Игра в кость Начинает шруми Четыре Три Хорошо Пять Шо Шесть Сюда пока бросим Один Хорошо Пять. Хочу комбо собрать Я вообще не удивлен Отлично, теперь я могу, допустим, четверки сюда закидывать Потому что у меня здесь нет четверок Если у меня еще будут попадаться, конечно, четверки А давайте уничтожим Три Бля. Четыре Отлично Сейчас он не сломает У меня больше очков, братан 1, 1, 9, пятерка или Тройка, уф, сломал Все просто, па! У меня два остальных, блядь Ну ты тварь Ну я в принципе не буду, нормально идем, хорошо идем Сюда бы поставить, было бы неплохо Поставим сюда Потому что если у нас Выпадут шестерки, то мы будем ставить шестерку К шестерке Тройка, и он сейчас не меня сломает их, две, ну, конечно. Шестерки будут? Блядь, да почему? Почему шестерок нет? А вот у него, блядь, есть. Но. Единица. Ф Ладно, закинем сюда. Я шо, профукал, нет? 45, сколько у него? 44, бля, выиграл. На одну очко выиграл. Одно Именно так обидешь. Тебе повезло, повезло. Возьми. Может реванш или боишься? Карта Таро. Так, усердие медленно восстанавливается. О. Это, послед... это 35 из 36. Блять, еще одна нужна. А у кого еще одну получить? Я же со всеми играл. Где еще одну карту Таро достать? Выход из леса, да? Блин, где карту вторую еще даст Я вроде везде уже был Здесь я купил, здесь купил Ну ладно, фиг знает Блин, ладно, пойдемте в Я просто реально просто Хочу туда Ух ты, божественно вкусное блюдо Последитель проникается к вам с доверием Готовим Я хочу его съесть сам да, у нас был пир, но вдруг я сейчас умру И поэтому Кто знает О, плюс сердечко Ой, там заболеваемости, что-то там Это самое, не понял Понятно, теперь понял Смотрю просто, что-то здесь не ладно. Отлично Так, ну там кто-то спать хочет Они там сами потом поспать Надо будет с кем-нибудь махать, или я просто сейчас зайду И все, я дам себя, получается Блин, если это я так Если это будет так, то не очень Портал Провести ритуал 20 человек Ебать Хорошо, что у меня 23 человека набралось А, это я к нему, да, туда Уф мне дают выбор оружия Топор, естественно Заморозка Это я где? Это я в его мире, что ли? А, вот он Ты что, правда думаешь, что я себя дам в жертву? Мне, судя по всему, оружие не просто так дали А вот и граница, локация я освобождаю тебя от служения Алой Короне. Верни ее мне и прими свою судьбу. Последняя жертва моего самого преданного последователя станет ключом к моему спасению. Совсем скоро я буду свободен. Подойди же и отдай мне свою жизнь. За что моих пацанов-то? Моих пацанов он... Ты чё охренел? Моих пацанов в клетку засунул. Встать на колени. Нет. Я отказываюсь. Все хотят меня принести в смерть, а я вот против. Я разочарован твоим предательством, Агнец. Никто еще не был так глуп, чтобы опровергнуть мое учение и превозгласить себя ложным божеством. Корона принадлежит мне по праву. Ты надеешься победить в противостоянии с самой смертью? Повелитель, позвольте мне наказать это жалкое существо. Если он меня убьет, ну как бы я пытался и будем будем продолжать следующей серии. Ух ты, ух ты, бля, неплохо, я еще бить могу в этот момент, прикинь. Тихо, меня ранил. Ладно. А, то есть это его последователь повлетел. Я усмирю это бешеное создание и принесу вам корону вместе с его головой. Аим. А эм это потому, что он будет, блядь, телепарт. Ух ты, блядь. Ух ты, ух ты, ух ты. Неплохое начало. Так, понятно. Ага, ага, ага. Хорошо, что я топор взял. Честно, он просто хотя бы урон наносит нормально. Лучше сразу много урона, но по одной тычке. Оп, оп, оп. Блядь, и все-таки задел меня. Я в шоке. Минус еще один код. Почему коты? Кстати, я заметил, это же коты. Думаешь, победа за тобой. Думаешь, тебе больше ничто не угрожает. Не забывай, что твоя жизнь принадлежит мне. Ты будешь мучиться даже после того, как я убью тебя. Ты не скроешься от меня даже после смерти. Вот он босс-то какой, Ебатый. Тот, кто ждет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Я, по-моему, зря в этой серии решил это все делать. Так, я могу его заморозить, интересно? Его нет, жаль. Мне главное его лупить. Интересно, сколько у него этих, стайней. Он что-то типа демона, знаете, этого? Мега-мега-сатаны в этом вайзеке. Ой, блять, ой, блять, ой, глядь, я дурак. Зачем я так близко к нему подошел? О, он, он потратил столько сил из-за этого. Так, я понял. А что, мне теперь, типа, надо к нему подходить и лупить его? Блять, я взял и кувыркнулся туда, куда не должен был. Отлично. Победа. Думаешь, я потерпел поражение? Думаешь, тебе удалось за считанные минуты одареть такого, как я? Думаешь, ты стоишь выше бога? О, блядь, экран потемнул. Да ладно, я же говорю прям мега на Несколько этих самых Где я, блин? На кота что-то он теперь больше не похож Больше на смушку. Ой, смуфику Ты развращенный ложный идол Ты сидишь скверну вокруг себя Ух ты, блядь У моих последователей, да, будет это самое убивать? Глаза он полетели, блядь Так, что лупить-то надо? Глаза, значит, будут мне мешать. Ага, надо глазки бить. Хорошо. Нихрена, сколько у него жизни, ну, Лучше в открытой, я понял. В принципе, пока не сложно. Так, ну-ка там это самое. Ага. Здоровье пока, фунт. Это не страшно. Так, полсердечка еще, еще есть, еще есть целых вот там сердечек, сколько-то миллион. Я ему один глаз уничтожил? Блин, еще такая музыка классная играет. Крип пролетел. Ух ты! Блять, увернуться не успел. Сердечко заберу. Блять. <связь> <связь> не, ну кажется, я здесь проиграю. <связь> Блядь. Какой я все-таки, конечно. Да, я точно... Да, блядь, еще и уклоняюсь прямо в эти самые. А что у вас? Я случайно не хотел тратить ее так понапрасну. Ну ладно. Минус еще один глаз. А, нет, он еще живет. Сколько у меня? Ой, сердечко. Отлично у меня еще этих сам? А, пацаны, смотрите, что... блять, чуть не попался. Глаз, можешь прийти? Так, но ну это не столь страшно. О, вот это страшно. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Отлично. Так, вот эти с глазами, конечно, беда. Оп, оп. Еще будешь стрелять, нет? Отлично. Оп. Умри глаз, умри глаз, я тебе говорю Блять, уклониться хотел, не успел Так, сколько у меня всего? Одна? Так, я смотрю, у меня там пацаны Скидывают это самое Как это, черный? Интерес. Или он мне скидывает, Блять, жизни осталось Гроши Уклоняйся, уклоняйся О! У него там чуть-чуть жизни осталось Победа, да? Не творю зла. <клес> Такого маленького превратился в котеночка? Мое место досталось тебе обманом. Мерзкое сознание. Ты не заслуживаешь его. Ну, что же ты сделаешь? Поступишь как мстительное божество или как милосердное ничтожество? Делай свой выбор и помни, что теперь за свои решения отвечаешь только ты. Ну, вообще он так долго был в заточении, на самом деле его даже немножко жалко. То есть, знаете, сколько лет он был там, да? А я стал обман. Ну, это не страшно. Давайте его пощадим. А чего его убивать-то? А что мне сделаете? Теперь у меня корона. Пощадим его. Слабая, жалкая, глупая тварь, которая. Стой! Подожди. Да, да. Ты будешь в моей пасты. Последователи ожидает обучение, Блять, а давайте его обучим. Ну, мои посадочи теперь довольны. То есть теперь я веч... А, только не говоришь, что это прям конец. Я в деревню не вернусь, что ли? Отдай свою жизнь, возрожденный агнец. Воскресни вновь и прими истинный облик, ибо настало время... Спасибо, что прошли игру. Несите добрую весть в народ, чтобы распространить учение великого ребенка по всей земле. Великий Джашина. Теперь это деревня Джашина и моя вера. Все просто. Деревня у меня, закиньте. Я тут столько... О -о -о -о. Угу. Пацан. Пацан! он там. Вот он. А че он не красный? Кто-то ждет пощады. Блин, а, я ему не могу выбрать облик, только цвет. Он был красного цвета, поэтому ему выберем красный цвет. Плюс, мы ему сейчас вот так вот... О, отлично. Так, плюс. А, мы ему там молиться заставим, ладно. Знаете, у него одежка такая нерваная, классная. Так, а, поговорить, дать подарок. Ожерелье бессмертия. Ну, я их называю бессмертие, потому что он постареть не будет, долголетие. Потом Что тебе еще дать Могу тебе еще подарок дать, допустим Жилец с перьями, природа Давай подарок, могу дать Во, подарочек, так, что там Золотая статуя Ну, видите, он хороший, добрый Блин, ему вы еще, а ему еще, блин Я боюсь, знаете что, ну давай еще подарочек тебе дадим То есть он стал самым обычным таким последователем. И все. Пошел знакомиться со всеми. Подожди. Давай мы тебе сейчас еще уровень поднимем. А, да, прям реально, прям самый обычный этот последователь. Блин, надеялся, что у него будут там какие-то диалоги еще, если честно. Надежда-то была. Знаете, что еще сейчас мы ему дадим? Не, аж добрый, добрый. О. -о, -о. О, -о. Ну вы понял, да? А может его еще женить на себе, блядь. Так, где он там? Тот, кто ждет. О-о. Держи, братишка. Ты, конечно, не будешь таким бессмертным, как я, но. Еще у него, по крайней мере, заметили, он хмурится. У него есть. А! Вам не понравилось то, что это самое, то, что он стал этим самым? Фу, может, еще на бабке облупошить? Ладно, костерчик тогда сделаем, чтобы Вера обратно вернулась. А у нас, получается, уже не будет ин инакономыслящих. Я, получается, в принципе, смогу сразиться с ним еще раз, наверное. же на это не закончилось, да? Я же смогу с ним сразиться еще, Блять, Сколько времени я уже это самое записываю, Блять, Блядь, час, нихуя Давайте, ладно, посмотрим, сможем ли с ним сразиться еще раз. Я сейчас, блин... Так, рыбку. Это. Блин, Интересно, когда вот эти двое умрут? Хотя бы от рейпера. Когда им будет лет двести? Блин, нихрена тут народу уровни поднял, Только это уже все беспрессорно. Когда поселение уже так, уже в принципе не нужно. Мне же даже есть не надо из-за короны. Ну, он тут все продает, пацанят. Давайте зайдем. А, да, реально сражаться с ним смогу. Портал. А, а не понял. А не могу. А все. О, реально не могу. Блин, жаль. То есть из-за того, что я его пощадил? Все так просто, блядь, надо а все читать здесь была пролита кровь бога З здесь смерть больше не желает ждать а. все блин эта игра закончена на лице больше нет древесины. ну ладно на это все ребят на этом заканчивается наша игра ульту в целом не, его можно было бы убить но почему я не стал этого делать во-первых, он он э -э, воскресил нас своей способностью, чтобы я мог ему помочь. То есть, в принципе, меня бы и так бы ждала смерть. Правильно? Правильно. А я, ну как бы, А он был в заточении столько лет. Неизвестно сколько. Да, там говорят, там, поколениями. Да, он там хотел свою веру. Неизвестно бы, что он сделал из этой веры. Это надо, наверное, смотреть, перепроходя игру. Понимать, если мы ему, допустим, там, отдамся. И он просто меня казнит. Допустим. Да, он же там меня казнить собирался. Поэтому надо начинать, в принципе, новую игру. И все просто. Единственное обидно начинать новую игру, когда уже столько всего сделал. Но ничего страшного. Ой, тут еще одно это самое. А так мы в принципе, сделали там своего рода правой рукой. И пусть там ходит, выдает всем правильное мышление. А, о, кстати, знаете, что можно еще сделать? Я, конечно, дурак, но почему бы нет? В тюрьму можно заключить, пацана. Прочитать мысли. В самый низ. А, первое же, первое же, что ему пришло в голову, вспоминает о танцах. Блядь. Обживается. Я знаю, что здесь мне будет намного лучше. Даже не верьте, что меня дарили такой ценной вещью. Радуется подарком. Вспоминает о танцах с пророком. Одобряет простые украшения. Повсюду такая красота. Сразу видно, что поселение процветает. А, плохо. На самом деле, особенная культура. Вера в жертвы. А, это по мое. Посмотрите, учит быстрее. Наверное, знаете что... А, кстати, увеличивает жизнь вдвое Понятно Это не бессмертие своего рода, но все равно Плохо то, что это, в принципе, тот, кто ждет Да, как бы, сам все герой, Которому нельзя изменить теплый Но он не будет себя вести так Он, кстати, бессмертен Последователь не стареет, он бессмертный Конечно, круто Ему выдали а, Всякие бонусы Надо было ему, кстати, тогда другое дать ожерелье Плохо, что я не смогу с него снять это ожерелье В случае чего. Ну ладно, неофит Мы теперь знаем Его это самое Подожди, неофит Ну-ка, у вот тебя к тебе подойду Блять Да-да-да, конечно А, прочитать мысли Членство 5 дней А, неофит Я думал это это самое Я думал это Его раса ну, в принципе, давай танцуем с тобой, нет? Мы сегодня уже воодушевляли танцы. Так что, типа, чисто в принципе, чисто в принципе, если бы он хотя бы велся по-другому, там ругался на меня или еще что-нибудь, убил бы меня там или еще что-то, а он такой ходит, он хоть и хмурится, блядь, видите, он там сходит, хмурится там, когда разговаривает или еще что-то, но все равно как бы у ну, него не так много выбора. Приходится, приходится жить Хочется же жить А так хотя бы спокойную жизнь проведет Я бы ему вообще бы сказал не молиться ничего нет. Живи себя спокойно блять, вон, В деревню. И все Ну потому что все бывает Так что на этом все Подписывайтесь ребят на канал Спасибо за просмотр Всего доброго реберушки Пока пока